всем привет. Сегодня мы понимаем в новую Не знаю, клетку, но называется вот так, если вы зайдете. И мы давайте зайдем в и графика, графики только у него. Вот есть и стиме, бле, я только скачал. Я вот, скачал бесплатно. Его можно по ссылке в описании скачать его бесплатно. если зайдете, можете обязательно скачать Steam, если у вас есть Steam, и нету Steam, вы можете установить Steam. Он всего несколько, ну всего 2 гигабайта где-то не весит Ну да. Банаем play. Ты ну ну ждем закуску почему? дожди Ой, там блин! <связывая> вы. Опа, что? О, мы можем добывать, кстати. Я вам хочу вам сказать, реально я сейчас впервые раз играю. Ч это? Опа. Вы похоже сказали, добыть чехол. О. Просто сосед. Причем бегают. причем это как-то? Причем как почти из дерева из.. <смех> вот это как из Майнкрафта, смотрите. Цветочек как из Майнкрафта, реально похож, ребят. Почти. Если вы думаете, что не похоже, нажмите на ики. О! Может что сделать? А, о, что нам, что мы можем поставить? Так, э, я вот сюда где, Поставлю вот эту. А что и что и все? О, у нас три цветочка нет, только понятно А значит, что значит тут это 87, ребята, вы видите? Что-то значит 87, я не понимаю. А, о. А, -а, а, это монетки вот эти. Тут монетки какие-то. Да, это монетки. Когда мы добываем что-то, это как будто монетки. А, -а, -а мы за этого улучшаем наш. Мы за это мы за это улучшаем. Мы улучшили сейчас свою. А теперь нам 200 а это ч? Ну, я хочу улучшить. Класный. Вообще клас. Все кликать куда-то заблюдение. И завтра клики. Ну что страшно. И берем, когда мы что-то добываем, я понял, когда мы что-то добываем, у нас вот это пополняется счет какой-то. Короче, из-за этого мы можем улучшать наш данный остров. Короче, ну ладно, будем улучшать свой остров. Но еще и будем делать какие-то предметы. Так, некоторые вещи мы еще не разблокировали. А как ими пользоваться? А, вот! Скилл-шоп. Нет, тут еще раз вот сюда нужно так ребят блин нам нужны твоя камня я могу только это сделать думаю давайте сделаем крафт крафт занимает 10 секунд у нас похоже ну ждем а как эти вещи использовать вот тут да вот тут здесь ужас нажмите нам говорят нажмите еще оставить О, я нажал на IQ. А нам -а -а. на это какие-то даже сказали. А у нас уже вот это есть. А зачем я тогда спа. Ну что, второй играл его ставить, что ли? Блин, это вообще думал. дерево еще привычком зарабатываю атака на курицу ну, реально такая атака такой вообще классно сделал ну да А я поставлю. А что мне делать? Как мне убрать этот надпись? Ну что, все заново? Зачем этот свет Она сохраняется. Блин! Опа, у нас что убираю, так, нет. я забираю все так у короче я ничего не отзывки не так Да вываю. Окью. А, сюда жмать. А что? Построить-то. Это что ли? Я не понял, что. -то. Ага, блин, спасибо, блин, еще не на рост, но сделали игру ещ. Опа! А, я уже вижу, что-то сзади что-то добавили. Да, что-то добавили. Вообще нормально. Ребята, пишите ком комментарии, какая оценочка вы ставите на игру, ребята. И или ребята или она вам дошла и вы можете его по ссылке в описании скачать не, если у вас хотя бы есть Steam. или можно его скачать в Тонди я не знаю где его можно скачать ребята, я его только в стиме скачал это же новая игра только похоже я не знаю это для меня новая игра мне еще блин столько кликать кстати почему все вот эти штучки вот так камень почему почему так тоже стоит если он должен. короче ну вот эти вещи ребята не очень так реализовывали не так реализовывали классно ну смотрите, ну хотя бы залазение мы реализовывали ну зато нормально а тут есть хотя бы то жизни? Или тут бесконечные просто жизни? Или тут просто... Лекс... Билдинг. Э. Воу. Б... ноу Нет. Странк. А, немедленно. Ну, найти. сдавать-то. Mm -hmm. А это у нас уже песок. Тут надо керка. Керку. Керку. Что сделать? Керку. Нам вот это, что понравится, и вот это... Человек не знаю. Бесконечность. Бесконечность? Чего? Я не верю. А что это значит? Ладно, короче, это потом не все. Во, шли, нашли. Конечно. Ну, я не могу убивать хоть. Объясните. Я не понимаю. Что... А -а -а. э э -а О! -а. Тут можно залезть. Причем? О! Мы так сделаем. Черепаха? Ещ да, черепах, что я тебя да Блин, мне ещ клика. -а, а, мы сразу убивали. Блин, насра убил! Хорошего животного! Блин, я уже забудусь куда идти. Я обосрался, реально. Да привозьми. А! а! Чего? Ч... А, подожди, чего? А, я не знал. А я не знаю, что-то добывать-то. А, что строить так что не знаю что строить да я не знаю строить нафиг ну глаз глаз я вот столько всего добыл есть вот это и я ее могу купить блин Нет, причем нету рук это вообще во первых если было рукой то нормально было причем причем чуть чуть Просто тут ее очень ярко на... блин еще пять ну что за фигня покупаем а пока пока посмотрю, сколько мы уже очень на этом мы уже закончимся я уже хочу сказать ребята довольны мы уже накопили себе в момента вот это всего это уже было закопить на 15 за 15 секунд Короче, ну, какие за 15 секунд 15 минут Короче, на этом мы заканчиваем данное видео. Если вам понравилась игра, я его по ссылке в описании оставлю слючок. Заходите скачивайте в стиме. Я не знаю, вы можете в туринге скачать и найти ну, название по ссылке в описании. Тоже. Всем пока!